Мы на базе сейчас. на какой-то там... Короче, Мишка уже спускается. Блядь, не успели застять, просто Вот Мишка спускаться. Сейчас я нашу скоро спускаться. Вот, вот Мишка вот, здесь тоже спустился за день да вот я на ней камеру показываю ты на нее смотришь Нет. вон выше ага. ребят мы уходим на паузу как спустимся так все так ребят я почти что слез колям ползет тут прыгает только Все. Да, только не ради шла. Лха, маленькая, Лха. В одном мультике было. Так мы здесь залазили, помнишь? Только нет, он с другой стороны. Так, тихо. так, я свет пока. Да, тяжет. Сейчас я себе вырублю О Да Сейчас. Короче там Дю. Короче ребят у нас весна Где? А, волосы столько длины Что? Включимся, когда все. <свес> ну, скорее всего, этот эффект сейчас не получился. Но... Причм с ним с лес. Вперед. Ну, как бы я его оператор, а он мой. Ну, как бы вот так. <свес> <свес> я себе воткнула А <свес> Вот сюда. Прям вот сюда. Мы да, да, да, да, да, да. ребят мы уже все вернулись. сейчас будут все зона будет... вот его забор сейчас забор завьем, и все и выйдем да? сейчас будут там мы были наверху так ребят я по-моему чуть я по-моему все колесо пробил я же вот эту мих я могу все вдруг я мог все я по-моему колесо все пробил у меня есть металлическая проволока острая это у нас не может... может быть не будет монтажа немножко Обрезаниями, эффектами ты не пользуешься Выпоряюсь. Как у Макса Вашенька, например, эпично Вот она, зараза, которая мне колет И валим, валим, валим, валим Найбелики, поехали! Вон туда Вон там мы были машина подъезжала черная миф а ты слушай у пробил колеса у тебя звук странный с колеса идет ладно вниз А мы снимаем свою жизнь, типа. Как вам мы страдаем? Если открыто, то... Но... лайк. Наберете, Ох методовый. ты, что тут произошло? За зиму-то! Приняйте, что Этот Фрост! Фрост из него выбирали! <рех> из него Фрост выбирался! Он, короче, Миха на батином велике. А я на своем. Видео 6,43. Впереди. Да вот, Мих, там у них там, скажи, всего, кто-то есть. А скорее кто-то есть. Давай великий день здесь оставим. Слишком далеко не будем. Let's go.